Кажется, грипп начинается. Внимание! Возможно, утечка информации. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариана Поленова. В Казанском университете стартовал новый благотворительный проект кафедры связи с общественностью и прикладной политологией Высшей школы журналистики и медиакоммуникации «Елка добра», которая она реализует совместно с автономной некоммерческой организацией «Приют человека». До 25 декабря любой желающий может принести на кафедру для жителей приюта не только сладкие подарки, но и одежду, обувь, белье, а также технику. Все собранные к Новому году подарки будут переданы нуждающимся. Это такая, ну как бы мелочь, но все равно это приятно людям, которые обездолены, для которых праздник тоже праздник, да, и хочется его ну как-то отметить. Эпидемия COVID-19 утихла, но вирус не оставляет жителей Татарстана в покое. Новый штам гриппа гуляет по улицам республики. Что это за вирус и как горожанам сохранить свое здоровье, расскажет Аделина Абдрахманова.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 Декабрь. Месяц подведения итогов за год. Текущий год был полон взлетов и падений не только в сфере экономики и политики, но и в области кибербезопасности. Сколько записей с персональными данными оказались лица за 2022 год? Расскажем далее.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 если в электронной почте, либо в каком-то интернет-магазине из нескольких источников, из нескольких магазинов, данные вашей фамилии имя отчества, номер телефона, электронная почта, сведения о ваших заказах, потом все это объединяется между собой и строится правдоподобная история, которая в дальнейшем используется для введения возобуждения, для того, чтобы вы предоставили доступ к своим счетам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 На сегодняшний день в России переходная экономика, а политическая система находится в стадии постоянного реформирования. В этих условиях появляется очень много лазей для коррупции и использования служебного положения в плохих целях. О том, как с этим борются люди на самых разных уровнях государственной лестницы, далее в сюжете. Все собрались. Насколько вот наше мероприятие снизит или, там, не дай бог, повысит коррупцию там, на 0,1%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 Подошел к концу Приволжский молодежный фестиваль народного творчества «Национальное достояние». Накануне в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялся галоконцерт, по итогам которого были награждены победители и призеры конкурса. Репортаж Маргариты Михайловой. Вокалисты, хореографы, театралы, художники и стилисты –